Он прошел сквозь тысячелетия, защищал жизни, сохранял города, противостоял стихиям, творил материю истории с великими правителями, отделял города и селения, век за веком становясь лучше и надежнее, доказывая, что никто не может с ним сравниться. Сегодня он стал совершеннее. Рукотворный камень – лучший строительный материал. Сегодня, как и тысячу лет назад, не существует более совершенного строительного материала. Он рождается в огне, а потому абсолютно пожаробезопасен. Сочетание прочности, огнестойкости, долговечности, теплосбережения делают его уникальным. Сегодня! Мы применяем паризованные керамические блоки. Кирпич стал еще более теплым, легким и экономичным материалом, сохранив свои традиционные свойства. Кирпич не боится влаги, ветров, морозов, гниения, насекомых и грызунов. Правильно построенный кирпичный дом простоит без капитального ремонта более ста лет. Кирпич создается из того, что дала нам природа. Он абсолютно экологичен. Стены из кирпича позволяют дому дышать, помогая поддерживать комфортную температуру зимой и летом. У этого материала отличная звукоизоляция. Эстетические характеристики позволяют воплотить в жизнь даже самые необычные задумки архитекторов. Кирпич может украшать фасады и интерьеры и не требует дополнительного утепления. Группа компаний «Апельсин» имеет огромный опыт современного строительства домов из кирпича. Мы с успехом используем наши знания и вкладываем весь потенциал и силы в современное зодчество, сохраняя индивидуальность, традиции и фундаментальность проектов на века. Мы строим строго, соблюдая все нормы и правила, предоставляем вам гарантию, и дополняем ее подробной исполнительной документацией всех этапов строительства. Вы получаете стопроцентно подтвержденную ликвидную элитную недвижимость. Стройте на века. Стройте для себя. И ваш дом станет прочным родовым гнездом для детей и внуков. Что может быть важнее, чем любовь близких, спокойствие и надежность длиною на века? Мы поддерживаем ваше решение. Стройте с нами. Группа компаний «Апельсин». Традиции. Надежность. Успех.